Всем приветик. Тема сегодня чувство женщины». Выбираем, смотрим. Радость. Женщина находится в чувствах радости. И также женщина является самой радостью. Всегда относится ко всем моментам, ко всем ситуациям с радостью. Веселится, понимает, что жизнь одна, и надо всегда улыбаться, радостно со всеми общаться. С радостью везде ходить. И даже если вдруг будут какие-либо непонятные моменты ситуации, с радостью будет понимать, что бывает. Все в жизни бывает. Все возможно. И также женщина хочет, чтобы вокруг нее была радость. Всем пока.